Всем привет! С вами, как всегда, Маша. И в сегодняшнем выпуске Кача Лошади я буду читать ваши секреты. Еще месяц назад я спрашивала у вас какие-то секреты ваши, которые вы никому не рассказывали. Ну и вот вы их понаписали. Конечно, как всегда, в одном видео точно сегодня месяц, и будет вторая, возможно, третья часть. Так что не расстраивайтесь, если в эту первую часть ваш секрет не попал. Вы, кстати, очень крутые секреты написали, я прям в шоке была. Я, когда это все впервые читала, я смеялась очень сильно. А, надеюсь, что я в этом видео не буду угорать. Надо когда-нибудь делать челлендж, типа, не угорай, да, вы мне подпишете свои приколы или опять эти же секреты. А, потому что вы оглохнете, вы же сами понимаете. Ладно, все, поехали. Я клялась, что никогда не буду донатить ССО. Как итог купила лайф и 10 кск. Ну как говорится от дорогая ты моя душа, хотя не знаю кто ты, но да. душа души все дорогие, Мам, что они суют не знаю. Короче как говорится вначале сделай, а потом подумай. Лучшая еврейская логика на свете. Казалось, про чё здесь евреи? моем клубе многие сумасшедшие, а, особенно я, да. Так, тут сейчас будет огромный текст. Я хочу вообще во время гонки, да, во время даже вот этой гонки. Вот в 2019 году я создала свой клуб. О, киноходу сидела, а нет, не сделала. Ладно. А, название не помню, но помню, что оно было максимально тупым. Господи, меня бы сейчас была веб-камеру, вы увидели, что я сейчас еду почти вслепую. Как я до сих пор не это, никуда не врезалась, не знаю. Потому что я тупо смотрю вниз и читаю. Напомню, что она была максимально тупым. Ну, я по классике начала набирать людей. Было очень стыдно подходить и спрашивать. Не хочешь в клуб? Кстати, вот об этом. Я вот, лично я этого не делала, потому что у меня канал, но. я поэтому тоже не делала. У меня тоже есть такая фишка, то, что, ну, типа, человек, если бы сам захотел, он должен. Ну, типа, человек хочет в клуб, он должен сам тебя спросить, а когда самому подходить, но нет, потому что такое ощущение, будто его потом скажет, ну, что ты меня звала в клуб, ну типа, все ему ухожу, типа, ты мне почему что-то заставлял делать что такое, вот это мне не нравится. Вот это душу сейчас не издевает. но а еще как-то не хочешь сидеть в клуб, знаете, типа, без видео, без ничего, типа, просто так, ну, не считай только, если там, не будет, там, 3-5 человек чисто твоих друзей, ну, это понятно. Другое дело, когда ты хочешь набрать большой клуб, ну, чувак, и ты как бы никакого результата нигде не показываешь, никакой соцсети, и ты думаешь, что, что тебе пойдут люди, нет, не пойдут, и даже если ты будешь подходить и спрашивать, хочешь в клуб, да, пойдут, но потом, скорее всего, оттуда выйдут, к сожалению. С горы пополам набрала я 10 человек. И вот настало время тренировки. И вопрос, а как ее проводить? И тут я вспомнила. О, не пропустила, не пропустила, я просто смотрю вниз. И <звук> по звуку слышу. И Вопрос, а как же ее проводить? И тут я вспомнила видео по типу, как провести нормальную тренировку. А, в общем, бедные. Те девочки были всю тренировку. всю всю тренинг проходили на России, попутно делая вальды. на следующий день я его распустила. если что я все правильно прочитала, потому что э, э, э, э, э, еще то у меня отъехала. Ну, что я могу сказать? нет. только не в это дерево. Я еще лечу. не надо его. не хочу. не надо, потому что оно сделает мне больно. Да засчитайся! Неужели? Mm. Ну, это очень, кстати, забавный избавный секрет. Молодец, что не попаялась его рассказать. Он смешной. Но это как бы с другой стороны трагедия. Ну, скорее всего, это не трагедия, знаешь, смешное воспоминание. Мне кажется, тебе самой над ним смешно. Потому что все ты никому вреда не сделала. Все равно это игра, это веселье. Это... Смех, это что там еще? Это шизофрения. Нет, это я немножко не залезла. то залезла. Очень, Когда-то очень-очень-очень давно думала, по-моему, сказала лишнее очень, да? Или не знаю. Думала, что сайты по накрутке СК работают. В году 2016, что ли? Ну, что я могу тебе сказать? Могу сказать, что ты молодец, ты накрутила свои эска, ты добилась своего, и даже если они так и не накрутились, все равно ты старалась, ты шла к своей цели, все лохи до себе доначили, ты все равно пыталась их накрутить, или ты кого-то обманывала, а? Господи, что я несу? Я не умею комментировать, я просто говорю бред как это вообще смотрят люди я встретилась с воронами короче и там много тупых людей и я от них заразилась шизой это и скрет, и стыдно угу, понимаю когда я была на нубом, я находила сокращения на соревнованиях или гонках и думала, что о них никто не знает. А когда я их использовала, я думала, что я мафиозе. Я не могу. Я один год думала, что на шиллинге Юрвика можно купить лошадь, а старкоинцы можно зарабатывать на заданиях. Но ну, всякое бывает, особенно с игрой, где непонятно где, ой, что они сам. Короче, где непонятно, как открываются эти помощь, но тут не все написано и как бы на человека так а то есть не проиграть поиграть и понять, и вот это вам должен рассказать, потому что разработчики они такие, не нравятся, не играй. А мне, а я, а я играю. Когда я была новичком, я пропустила кролика. Ура! А чего ты добился в этой жизни? Ой, ну все. Я чувствую. Давай. Так, крошка, ловись, ловись. А, Давай. Давай. Ну, ну, ну, ну. Давай. И вс. Казалось, пропустили одного кролика. Казалось, финишировать на 10 секунд позже. А, пропустили одного кролика. Как это прекрасно. Старстейбл. Разработчики. Когда я была новичком, я решила впервые пойти на чемпионат. Это был Чемп Форд Пинка. Я собрала свой самый красивый образ, сейчас на него страшно посмотреть. И пошла. Ждала около 15 минут. Когда настало время старта, все побежали, и я за ними. Все проходят Чемп, бегут, стараются. И тут, э, да я мои четаемые, не вижу. И тут уже финиш. Первое, второе, третье место получили медали, как обычно, а остальные шею блин поздно прыгнул. Да, даже не рано, а после был просто срез. А я не получила ничего и начала писать. И что это было? Пробежка. Я вообще прибежала первая, а мне ничего не дали. Почему? Я больше никогда не пойду на чемпы ну ва... а, я больше я никогда <свят> а нет нет нет нет нет, стой, стой, стой, нет, я больше никогда я не пойду на чемпы ну вас я это еле-еле прочитала потом как оказалось я просто заранее не заняла место на чемпи но когда к девушке подходишь и нажимаешь на кубок не повторяйте моих ошибок. Мне до сих пор очень стыдно. Не, ну а что, типа... Бывают же люди, типа, которые бомбит, они должны высказаться, да? Иначе им очень будет плохо. Но с другой стороны, наоборот, хорошо. Есть люди, которые... Много в себе. А потом у них стресс. А нет, ребят, знаете, какую-то часть мы все выливаем, а какую-то часть все равно держим себе и из этого потом стрессим, потому что вы не хотите как-то опозориться, сказав это, ну, а часть вы не думаете говорите или нет, вы выливаете на свет, выливаете на общество и потом получаете последствия, то что вы сплетничаете, еще что-то, короче, вас бомбануло, и зря вы это сделали, После того, как мы с подругой я несколько раз заходила на ее ак, чтобы играть с другой подругой. Нет, так делать, конечно, нельзя. Так делать плохо. Моя мама не знает, что я доначиваю ССО, а я потратила больше 2000 рублей. Своих. Ну, я не знаю, они точно твои или нет. Но, если это твои, то респект. А если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. А с вами была я, Машка. Всем огромное спасибо за просмотр. Скоро нас будет 2000 подписчиков. Я вас очень люблю. И пока-пока. Увидимся в следующем видео.